Всем привет, друзья. Барселона активно работает на трансферном рынке и наконец-то официально объявила двух новичков команды. Сегодня поговорим о Кисье и Кристенсене, которых Барселона уже официально подписала. Поехали. Итак, Барселона на своем официальном сайте объявила о подписании Франка Кисье. Кисье присоединился к команде на правах свободного агента по истечении контракта с Миланом. Франк подписал с Барселоной контракт сроком до 2026 года. Сумма отступных – 500 миллионов евро. Что ж, это очень хороший трансфер для Барселоны. Когда он перешел в Милан, напомню, это было в 2017 году, Кисье с первого сезона влился в игру. Карьера Кисье в Милане выдалась достаточно успешной. Он с первого сезона закрепился в основе, продолжал получать игровое время при всех последующих тренерах Милана, при Монтелле, Переходом Пиоли вообще расцвел. В сезоне 2021 Кисье, играя опорника, забил 13 мячей и стал вторым бомбардиром команды. Это многое говорит. Да, вроде как 11 мечей было забито с пенальти, но я посмотрел игры Милана и могу сказать, что Кисье и вправду может помогать в атаке. Кисье в целом игрок физически мощный. Такой игрок нужен любой команде, в том числе и Барселоне, потому что все-таки этой цепкости и физической составляющей у Барса фактически нет. Также он достаточно стабильный игрок. С момента перехода в Милан в каждом сезоне Кисье сыграл 30 и более матчей. Это говорит о стабильности, работоспособности и о доверии тренеров. Как подобает опорнику, он цепкий, резкий, где-то может сыграть жестко, где-то наоборот включает мозги и не делает ненужных вещей. Ну а также он хорошо владеет мечом. Он может пойти в дриблинг, может помочь в атаке, забить, сделать ключевой пас, Отлично на себя внимание. Вообще нельзя сказать, что это просто игрок для разрушения. Да, работа без меча это основная задача, но с мячом он также неплохо обращается. Ну и тут возникает вопрос. Почему Милан отпустил ключевого игрока центрополя еще и за бесплатно? Ответ простой. Милан не смог договориться с Кисье о продлении контракта. Переговоры о подписании нового соглашения зашли в тупик, поскольку Кисье запросил большие деньги. Барселона предложила около 6,5 миллионов евро и Кисье согласился. Однако Милан предлагал примерно такую же зарплату. Но главное отличие заключается в размере комиссионного вознаграждения агенту. Милан не был готов платить комиссионные и теперь Кисье в Барселоне. По мне это очень хороший трансфер. Во-первых, бесплатно. Во-вторых, он молодой, ему 25. Стабильный, физически мощный и качественный опорник. В общем, хорошие новости. Пишите, что вы думаете о Кисье, заиграет ли он и вообще нужен ли он Барселоне. Обязательно пишите свое мнение. Ну а мы идем дальше. Второе официальное подписание Барселоны это Кристенсен. Контракт до 2026 года. Отступные 500 миллионов евро. Зарплата около 6 миллионов. Ну и тут мнения, конечно же, разделились. Кто-то считает, что это неплохой трансфер, к тому же бесплатно. Кто-то наоборот говорит, что это второй Лангле или Эрик Гарсия, и зачем вообще нужно было его подписывать? Что касается меня, то я считаю, что Кристенсен это неплохое подписание. Учитывая финансовое состояние клуба, учитывая возможности клуба, учитывая также, что Кунде может и не перейдет в Барселону, это хороший вариант. Он молодой, опытный, достаточно быстрый для центрального защитника, да и с пасом у него также все неплохо. В целом, да, Кристенсен это не игрок, Топового или мирового класса Но сейчас Барсе нужны защитники Пике, возможно, уже не сможет играть на постоянной основе Гарсия пока не дотягивает С Ланглей все понятно умтиди также все понятно Поэтому Барсе нужен защитник Плюс мы понимаем, что это бесплатно Даже если он не будет в основе, то как второй или третий защитник Он подойдет идеально Что думаете вы? Пишите свое мнение в комментариях Ставьте лайк, если понравился ролик Ставьте дизлайк, если нет Подписывайтесь на канал и любите футбол